Поговаривают, что однажды на Олимпе одна из возлюбленных Зевса сказала ему, «Посмотри на этого бедняка, который идет внизу под нами. Он нуждается в помощи. Дай ему денег. Ты же Бог, тебе это не сложно. Он говорит, «Да бесполезно». Ну «Как бесполезно? Ему же надо». Он говорит, да я пробовал, не берет. Как не берет? Ему надо. Посмотри, на нем одежда оборванная, обуви нет. Какие-то странные вещи, привязаны к ногам вместо обуви. Но он нищий, дай ему денег. Он говорит, ну я пробовал, не получается. Как не получается? Ну что ты говоришь такое? Он говорит, ну смотри. И Зевский дает мешок с деньгами под ноги этому нищему. Но в это время вдруг развязывается он очень на его перевязках. Он наклоняется к... для того, чтобы завязать их. И когда завязал, пожаловавшись на свою тяжелую долю, Повернул и пошел в другую сторону, так и не заметив, что у него под ногами были деньги. Зевс говорит, ну вот видишь, смотри, я же тебя предупреждал, и так я не один раз делал. К чему эта притча? Мы часто хотим дать человеку то, что он хочет. Мы часто хотим взять то, что мы точно знаем, что хотим. Мы часто жалуемся на то, что люди нам не дают, не показывают, не проявляют те качества, которые нам хотелось бы. А мы точно видим мешок с деньгами, а мы точно умеем определить свои желания, а мы точно умеем брать то, что нам дается. Крайне сложно взять то, что тебе дают. Однако это очень хороший момент, потому что, когда мы берем то, что нам дают, мы счастливы. У нас есть то, что мы хотим. Это ваша задача взять то, что вы же и хотите. Найти это, дать этому ума, как говорится и использовать эти вещи. Где-то здесь внизу есть притча про таланты. Впрочем, ее можно найти в свободном доступе в интернете. Не всегда то, что нам дается, для нас уж так сладко, как нам кажется. И не всегда мы можем взять то, что сами же заявили, сами же хотим. Вместо того, чтобы потрудиться в этом направлении, проще пожаловаться на жизнь, высказать претензии окружающим, родным, близким. Сейчас очень модная тема о токсичных родителях, каких-то очень вредных детях. Все что-то специально делают, чтобы вокруг жилось именно вам очень плохо. Вы действительно думаете, что... Вы Зевс Солимпа, и именно вашу персону хотят унизить, обидеть и как-то поиздеваться. Зачем им это? Если у вас есть вы, и вы прекрасно с этим справляетесь без окружающих. Вы проверили, это работает. Так может быть сделать все в противоположном направлении? Все хотят вам добра, все хотят, чтобы были вы счастливы, все хотят, чтобы у вас всегда была причина улыбаться, и не только по утрам, но и в течение всего дня. Все хотят вас видеть в своей жизни, все нуждаются именно в вас. Подумайте, что же вы сможете дать людям, и что вам нужно для того, чтобы... Быть востребованным у людей. Пока вас не появится в вашей жизни, к сожалению, ничего не получится. Это ваша задача – увидеть клад в пыльной дороге.